9 сентября идут активные действия ведутся возле населенного пункта счастья и вот что мы имеем по предварительным данным когда мы еще получали что населенный пункт счастья э, в принципе зависит э, вот оставление его хунтой не взятие ополченцами знаете как а оставление хунтой только когда ребята наши начнут контролировать вот этот мост. Здесь был один всего укрепрайон, один блокпост. Его легко было отработать артиллерией. Здесь абсолютно никакой угрозы не было ни для мирных жителей, ни для кого. Вот. И, в принципе, через этот мост можно было легко перебраться с помощью вооружения. Вот. Мост этот надо было, конечно же, сохранить. Чтобы передвигаться дальше по трассе Н-21. И вот ребята, как вы видите, заходят в город. Хунта теперь... Ну, не будет иметь возможности содержаться в этом городе. Как бы ни казалось, что он там густо населен, это все частный сектор. И в частном секторе, ну, проблематично вести боевые действия без ущерба для местных жителей. Поэтому хунта любит использовать свою бронетехнику на трассах. Трасса, конечно же, перекрывается. И я уверен, что здесь парочку РПГшников наших сидят. Ну, вот так вот. И поэтому хунта здесь применять такую технику не сможет. А заховавшись там, она будет... Э, ну атаковано с любой стороны они же даже не знают откуда тем более местное население в счастье она относится к этим фашистам как к оккупантам и к фашистам так какими как они и являются вы же помните как были еще месяца 4 назад или 5 месяца назад давно еще были жители города счастья э, не пускали там нацгадов и туда-сюда они сами встали они сами тогда встали и все и ну, вот так вот случилось и Живым, вообще, живым щитом стояли, по-разному было. Потом, конечно же, после того, как хунта начала терроризировать их, и терроризировать очень плотно, ну, они оказались в оккупации. Только вы еще более жесткой, чем там в Харькове или в Одессе. Просто здесь очень много вооруженных гадов, именно вооруженных. Если там в Одессе и в Харькове они просто с битами ходят и в балаклавах, то здесь они с оружием. И здесь им еще гораздо сложнее было встать, и ждут они своих мужей, сыновей ополченцев, чтобы изгнать этих хунтовских карателей. Что ж, будем наблюдать за населенным пунктом счастья. У нас, возможно, в ближайшее время будет изменение линии фронта, и каратели покинут этот населенный пункт. И тогда линия фронта будет выравниваться примерно вот посюда. Вот так вот. Потому что после счастья вот здесь вот легко можно будет перейти, вот этих можно будет атаковать взад и спереди их шугнуть. И тогда вот здесь они либо окажутся в котле, но оно видно само по себе. Понимаете, когда мы наблюдаем по таким сводкам с карты, и, в принципе, имеем географическую картинку, и плюс сообщения от ополченцев, и плюс там разные сводки от, не знаю, там, Прохорова, или, ну, от ополченцев, от Стрелковцев, от Семеновского батальона, не знаю, а, а, Неважно откуда мы когда получаем. То, как правило, вот, вспоминая эти моменты, я могу сказать с точностью, что все они заканчивались котлами, и даже все не верили в дебальцевский котел, и в итоге он все равно в котле оказался. Хотя там была очень бронегруппа серьезнейшая. А здесь, сколько здесь хунтят? Довольно-таки немного. Перекрыть их, да их можно даже оперативно перекрыть и все. И они окажутся в котле, и тогда они будут выдвигаться, спасаться. Как только отсюда начнут наступать, они залазить будут как можно глубже. И дальше, и дальше в котлы выходить. Ну, вот так вот. Все это будет происходить в ближайшее время. Ну, сначала мы ждем изменения на... возле населенного пункта счастья. Я не знаю, какие подразделения сейчас там работают, но ребята решили каратель оттуда изгнать. А возможно, это было сделать только после контроля над мостом. Над мостом, видите, контроль взяли. Ну, про вот эти два котла особой информации сейчас не поступает. Хотя, может быть, она поступала, мы ее не сильно, так скажем, отслеживали. Но, тем не менее, эти котлы... Ждут своей участи. Просто они стоят немножко их задачи вот, по зачистке этих котлов и по уничтожению там карателей. Э -э ну, как-то так. Будет это сделано второстепенно. Сейчас приоритетная задача. Это дебальцевский котел. Вот. Восточная граница. Армии э, народных республик контролируются армией Новороссии. И эта граница ближайшая. Все контрольно-пропускные пункты с Российской Федерации тоже под контролем ополченцев. Про Южный котел мы давно просим уже информации, нам ее не предоставляют. Наверное, сюда будет э, выезжать. Может быть, группа на Ньюс съездит. Ну, может быть, как-то так. Я не знаю, может быть, местные жители что-то предоставят. Но именно отсюда с Дьякова, с Дебровки нам не поставляют информацию. Хотя бы там с горочки, с пригорочки поснимать каратели. Может быть, они там обсели, да, и сидят там вместе со снайперками. Я не знаю. Ну, может быть, они все-таки ведут какую-то кооперативную деятельность вместе с жителями местными. Может быть, и это. Но активных боевых действий там не проходят уже на протяжении месяца. месяца. Это то, что касается активных. Перестрелки бывают всегда такие слабые активные действия. Остатки вооруженных сил Украины, расположенные возле населенного пункта Кутейникова, обозначились тем, что они ходят в этот населенный пункт. И, конечно же, путем шантажа и угроз разграбливают местные магазинчики, тырят оттуда все продовольственные запасы. Это говорит, что у них там все на самом деле очень плохо с их продовольствием и так далее и тому подобное. Поэтому местные жители ну, стараются избежать вместе с ними столкновений и как бы являются заложниками ситуации. Потому что сюда должна прийти серьезная группа наша по вытеснению или по ликвидированию этих групп. Потому что сейчас они занимаются беспределом. И именно из Кутейникова поступала такая информация. Вот из этого населенного пункта. Что они туда ходят и забирают. Там просто продовольствие. Это есть такое, каратели. Э, ну что ж, линия фронта южнее. Э, немножко смещается чуть-чуть дальше и дальше и дальше. Она опустилась под Волноваху. но неизменно уже стоит два дня, получается. Сейчас с южной стороны, вот с Новоласпы. Вот есть Старая Ласпа, есть еще Новая Ласпа, вот проходит между Старой Здесь она почти неизменна, но тем не менее каратели, э, вот есть населенный пункт Белая Каменка, вот здесь закрепилась, видите, определенная группа наша, наших ополченцев. И линия фронта вот таким образом, ну она соответствует действительности, э, вот таким образом она более-менее выровнялась и сравнялась с, э, непосредственно самой еще и э, речкой. Там, где форсировать не представляется возможности. В принципе, ни для одной из сторон. Восточнее Мариуполя. Толоковка под контролем карателей. Забомбили они полностью толоковку. Наши ребята решили не отстаивать этот блокпост, я так понимаю. Ну и в принципе, содержать то, чтобы... Знаете, он пристрелен. Как только Хунташкак она любит контролировать. Она любит потерроризировать, побомбить. А потом туда что она делает? Она туда приходит. И каратели там якобы несут какую-то службу. Ну вот как-то так Как только они туда зайдут, они будут ликвидированы нашей артиллерией, они это знают Ждем очередных этих двухсотых, которые зайдут в эти блокпосты Мы знаем, что они планомерно там ликвидируются Их вытягивают, ликвидируются, вытягивают Я не знаю, как долгим ли этот будет процесс Сколько карателей будут туда присылать все новых и новых своих местных изделий Ну они присылают, пока они присылают еще они ведут артиллерийский обстрел по-безыменному. Вот так вот. Дальше что мы имеем? Немножко западнее Донецка. Опять противостояние возле Марьинки. И этот населенный пункт переходит планомерно из рук в руки. По-разному. У нас есть изменения линии фронта. Вот конкретно здесь. Водяное, опытное, теперь за карателями числится. И они здесь имеют возможность так или иначе подходить сюда и вести свои бесчисленные террористические акции по отношению к жителям Донецка, по Киевскому району и Куйбышевскому, по уничтожению их ликвидированию. Но мы знаем, что наши ребята возле аэропорта заняли уже несколько админ админзданий. Так или иначе, каратели там планомерно ликвидируются. Они даже, наверное, не вытесняются, они просто ликвидируются. Как только они там ликвидируются, уже не будет смысла вот этим вот любой ценой содержать эти, этот аэропорт. Какую ценность представляет до сих пор для нас эта загадка? Может быть это наемники, может быть там какие-то несметные богатства, может быть что-то еще. Мы только догадываемся, но информации полной мы не имеем. По аэропорту очень много сводок проходит, сейчас каратели там ну, планомерно ликвидируются за свои все эти террористические акты, которые совершали. Так или иначе каждый день там идут противостояния серьезные с применением артиллерии, с применением стрелкового оружия и так далее. Работают наши наши ребята там, ну вот работают в мере своих возможностей, по мере своих возможностей. Линия фронта, расположенная немножко западнее трассы М4, которая соединяет Донецк и Горловку. Вот, Контролируется ополченцами вот, от Крутой Балки и примерно до Красного Партизана. Вот где-то здесь, между красным партизаном и Новоселовкой, находится линия фронта. Вот закрепился гарнизон в верхнеторецком э, наших ребят. Горловка неоднократно подвергается. Э, горловка для карателей вот этих фашистских, она является своеобразным полигоном. Да? Они приезжают сюда, отстреливают. Ну, а потом решают, попали они куда-то или не попали, смотрят там в какие-то трубочки, дым видят. Они не знают, что там горят э, дома местных жителей вместе с местными жителями. Ну, мало ли. Они, может быть, от этого и удовольствие своеобразное получают. Ну, тем не менее, «Горловка» очень на протяжении большого количества времени является действительно полигоном для использования реактивных систем и артиллерии противника. Ну, и вот «Дебальцевский котел». Южная часть этого котла пока что, линия фронта, остается неизменной и находится на между, расположена между Кировской и Михайловкой. Проверяли хунту на, на прочность, несколько раз проверяли и проверили, что хунта, если перестанет контролировать свои северные границы Дебальсовского котла, она потеряет контроль над вот этой трассой М4 и тогда для хунта это будет котел уже невылазным. А так она все-таки рассосредоточилась, это означает о том, что эти войска хунтовские не передвигаются, они стараются держать только оборону, и все. Оборонительного характера носит операция, потому что наступательного характера должна все время идти какая-то масса, передвигаться и как можно дальше. Допустим, здесь находится противник большим скоплением, он продвигается, продвинулся немножко южнее, и тогда он здесь и закрепился, потому что это не просто нужно пройти, да? нужно закрепиться, они здесь и останутся. Должна формироваться следующая группа. А где ее взять? Если она уйдет из Дебальцева и переместится сюда, чтобы контролировать, допустим, ну, поближе там, э, к шахтерскую и так далее, если они хотят такой южный прорыв, допустим, сделать, то тогда они должны покинуть Дебальцева. И, конечно же, автоматически Дебальцево перейдет под контроль сил армии Новороссии. Вот. Линия фронта восточнее Дебальцева проходит по населенный пункт Чернухина. У Хунты существует возможность э, передвижения по трассе М3, но небезопасная. Хотя эта возможность существует Каких-то движений и изменений линии фронта Вот в этом котле может происходить только внутрь котла И этот котел так или иначе сужается По километру, по сантиметру, но он сужается И каратели здесь тоже планомерно ликвидируются Вот сегодня поступали такие сводки, что там действительно много карателей Ну много-немного, я не знаю, как это обсуждать уже Это нужно цену, что ли, жизни человеческой уже давать. Но сегодня там до полусотни карателей погибло. Вот именно до полусотни. Вот такая вот сводка. Но эта сводка была с, прямо с линии фронта. И я так и не понял, это именно в Дебальцевском котле было или в аэропорту. До полусотни карателей было ликвидировано. Вот. Поэтому не буду. Надо уточнить. И чуть позже мы сообщим еще такие вот новости и подробности. Теперь. Сама... Вот видите, вот здесь вот э, группа при, бригада призрак вместе с э, небезызвестными нам казаками решили потеснить немножко хунту и вышли немножечко севернее. Вот э, Крымская под контролем ополчения и линия фронта переместилась до населенных пунктов Тошковка и Нижняя. Этого север, этот северный участок, я вижу, наши ребята, казаки, заняли... Ну, я не знаю каким образом они очистили ее от хунты Но тем не менее Теперь у этих группировки Которая под счастьем и она в ближайшем будущем будет отходить э Будет проблема соединения с вот этой группировкой Которая возле Попасной Итак, после подведения итогов У нас в основном актив активизировались боевые действия И на территории Луганской Народной Республики Это населенный пункт счастья За него идет сейчас борьба И это северная линия близлежащая к Лесчанскому треугольнику вот, там хунта немножко потеснена была вот, Западнее Дебальцевского котла Хунтовские войска потери серьезные понесли И вот аэропорт Хунта приблизилась к аэропорту Контролирует определенные участки и территории Но так или иначе аэропорт находится в блокаде И сейчас этот форпост хунта отстаивает Пытается, пытается отстаивать Долго затяжная операция, слишком долго. Получается. На южной линии фронта изменений особо нет, хунта на восточной части Мариуполя закрепилась возле населенного пункта Толоковка, но пока еще личный состав туда не вывела. Как только выведет э, туда свой личный состав, обратно и придется его забирать, ибо самостоятельно он передвигаться не сможет. И они это знают, они это знают. Вот так В Дебальцево представители ОБСЕ и ополчения проводят инспекцию. Представители ополчения уже в Дебальцево, что, ну, карта у нас бывает опаздывает, и опаздывает нормально, бывает на час, бывает на два, а бывает вообще на полдня опаздывает. Но в Дебальцево уже ополченцы, откуда такая информация? Давайте ссылку, Алекс Аватарум, <â> <Alex -Avatarum> ссылочку, пожалуйста, дадите, и мы посмотрим, как в Дебальцево уже наши ополченцы находятся, еще есть с представителем ОБСЕ. Ну вот, ладно, будем знать позже немного.